Дорогие друзья, вот уже третий год традиционно в начале декабря мы празднуем день рождения AdCommunity. Подводим итоги проделанной работы, ставим новые цели и задачи. Три года не такой уж большой срок, но мы рады, что за это время AdCommunity стал для вас больше, чем просто площадкой для обмена опытом. Мы хотели, чтобы Эд Комьюнити стал площадкой для педагогов инноваторов где учителя, активно использующие интерактивные инструменты, смогли бы делиться наработками, обмениваться опытом, знакомиться и общаться. Понятно, что сообщество, созданное для педагогов, из них и состоит. Но для того, чтобы заинтересовать темы обсуждения, придумать игры, конкурсы, провести акции, пригласить экспертов – Нужна грамотная команда специалистов. В день рождения проекта мы с радостью представляем вам нашу команду Эд Комьюнити. Здравствуйте, я Аня Кириченко. Меня можно назвать, наверное, куратором от комьюнити. Вебинары, фор, темы форумов, обсуждений, конкурсы, другие активности. Сейчас это мои идеи, которые коллеги помогают успешно реализовывать. Вообще, это комьюнити для меня это как ребенок. Сначала это был просто информационный сайт, который мы насыщали статьями исследованиями, добавляли первые образцовые уроки. А когда моему ребенку полно два года, и он активно заговорил, что этот комьюнити тоже обрел голос, стал в социальной сети, появились блоги, форумы. Сегодня комьюнити исполняется три года. И уже мне есть чему поучиться, у тех экспертов, которые заправляются в нашем сообществе. Поздравляю комьюнити, желаю процветать, развиваться, становиться лучше, профессиональнее, ну и не болеть. Привет, я Сергей Афонин. Наполнение сайта и проведение вебинаров это то, чем я занимаюсь на Айд комьюнити. Когда-то я был учителем физики и вел свой блог. Одной из тем там была тема про интерактивные доски. Так я познакомился с Аней Кириченко. И через некоторое время я начал работать в полеми и общаться с вами на Айд комьюнити. Я Мария Мартынова. Я решаю судьбу ваших уроков и размещаюсь в сообществе. А еще одно из направлений моей деятельности — это разработка и введение всем известных вам проектов, клуб творческих партнеров, конкурсов уроков и цифровых рисунков, а также песочницы. А с образованием интерактивными аудиовизуальными технологиями я непрерывно связана уже много лет, еще со времен работы в РБГУ, и поэтому это комьюнити для меня — это... А не только поддержка пользователей и реализация проектов, но также обмен опытом и впечатлениями. Желаю сообщества роста и процветания. Добрый день! Меня зовут Андрей Вершков. Я занимаюсь технической поддержкой на сайте «Эткомфейнс». Соответственно, отвечаю на ваши вопросы. Желаю, чтобы у вас технических вопросов становилось каждый раз все меньше и меньше, и вы больше общались друг с другом и с нами на нашем сайте. Привет! Я Ирина Тимофеева. На AdCommunity я долгое время вела вебинары, давала рекомендации по работе оборудования. Теперь я гораздо реже появляюсь на страницах сообщества, но каждый раз, когда мне нужно выступить в презентации или поработать на выставке, я нахожу вдохновение на комьюнити. Читаю обсуждения в форумах или блогах, а также просматривая ваши уроки. AdCommunity для меня – это вдохновение. Здравствуйте, меня зовут Михаил Стратан. Я работаю в примете относительно недавно, и поэтому использую сообщество комьюнити только как информативный ресурс. В дальнейшем планирую более плодотворную работу с a В частности, я буду рассказывать вам о новых решениях PASC и обычных существующих каких-то моделях. А также планируется более тесное сотрудничество именно с вами, экспертами комьюнити. Уважаемые коллеги, я поздравляю комьюнити с днем рождения и желаю вам дальнейших успехов. До новых встреч! Всем привет! Я Екатерина Пестрова, занимаюсь отслеживанием и обработкой заявок Help Desk. Также отправляю сувениры и подарки победителям и участникам конкурсов на их комьюнити. Желаю как можно больше активных пользователей, интересных тем на форуме и творческих работ. Всем привет! Я Маша Майорова. Я представляю пресс-центр нашего сообщества и также пишу новости, чтобы держать вас в курсе последних событий. Я очень хочу, чтобы наше сообщество было самым популярным и интересным. Поэтому всем нам я желаю круглосуточной, кикучей работы. А вам, дорогие наши педагоги, неиссякаемых творческих идей и интересных тем на С днем рождения всех нас! Но это комьюнити, это не только специалисты, работающие над сайтом. Это в первую очередь вы, дорогие, интересующиеся, творческие педагоги-инноваторы. С днем рождения нас!